Часть третья. В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, Отыскивая табачные кончики, золотые, пробковые и просто бумажные, а также слоистые окурки сигар.